Чем опасна потеря обоняния при ковиде и что с этим делать? До сих пор от моих подписчиков в инстаграм и на YouTube канале поступает много запросов по поводу того, что у них отсутствует обоняние. Поэтому я решил для вас записать еще один видеоролик на эту тему с четкими инструкциями. Вирус SARS-CoV-2, попадая на слизистые оболочки носа и особенно его обонятельной зоны, вызывает, во-первых, отек, что ухудшает проникновение запахов в верхние отделы носа. Во-вторых, он выключает работу клеток, которые образуют жидкость, в которой плавает обонятельный анализатор. То есть сам по себе обонятельный анализатор, если он будет в сухом состоянии, он не работает. Он может функционировать только тогда, когда обонятельный нерв, его периферический отдел, он плавает в этой специальной жидкости. Так вот, SARS-CoV-2 выключает образование этой жидкости. Это очень важно для того, чтобы вы понимали, как работают принципы лечения. К сожалению, коронавирус способен идти дальше и поражать обонятельную луковицу и центральный отдел обонятельного анализатора. Но, как правило, это приводит не только к потере обоняния, но и искажению запахов. То есть вы берете свежий помидорчик, начинаете вдыхать его аромат, а ощущаете запах гарри. Исходя из вышеперечисленной информации, я вам рекомендую прежде всего ответить на вопрос, как дышит ваш нос. Если он заложен, то скорее всего есть отек, который совместно с лор-врачом можно ликвидировать. Как правило, для этого используются интраназальные гормоны, препараты на основе маметазона, флутиказона, и их аналоги. Но грамотное назначения может сделать только врач от поэтому вам в любом случае необходимо обратиться на прием. Шаг второй. Можно попробовать ориентировочно оценить уровень поражения обонятельного анализатора. Если обоняние значительно снижено или полностью отсутствует, но это происходит без каких-то дополнительных, особенно неприятных запахов в виде гари, дыма и какого-то горения, то скорее всего поражение идет периферического анализатора, и это наиболее благоприятная форма. Прежде всего необходимо увлажнить слизистую оболочку для того, чтобы обонятельный нерв плавал в жидкости, и тогда будет больше шансов, что периферический отдел обонятельного анализатора быстрее запустят свою работу. Для увлажнения мы рекомендуем использовать изотонические спреи с морской водой. Лучше всего их покупать в виде спреев и использовать по одному-два впрыска в каждую ноздрю 3-4 раза в день. Если, к сожалению, у вас есть искажение запахов, а особенно присутствует запах дыма и запах гарри, кроме всего прочего, я вам рекомендую обратиться к хорошему врачу-неврологу для того, чтобы назначить поддерживающую терапию на уровне центральной нервной системы. Могут назначаться различные препараты, но основа это, как правило, витамины, которые улучшают работу СНС. Это прежде всего витамины группы В. В1, В6 и В12. Существуют препараты, которые в своем составе уже содержат все эти три витамина. Например, Мильгамма, нейробион, нейромультивит. Данные препараты можно купить в аптеке в таблетках, но схему лечения в идеале вам должен расписать врач-невролог. Для того, чтобы ускорить восстановление обонятельной функции, я вам очень рекомендую заниматься обонятельным тренингом, который будет помогать как при поражении периферического отдела обонятельного анализатора, так и его и центральных отделов. Ссылочка о том, как проводится обонятельный тренинг, сейчас вот здесь вот появится, и вы можете потом на нее перейти и посмотреть, как правильно это делается. В двух словах сегодня вам напомню о том, что нужно приобрести 4 аромата. Можно купить в аптеке масло, но самый главный принцип при выборе этих масел вы должны четко помнить запах нотки этого аромата. Что я еще заметил, в большинстве случаев пациенты, которые потеряли обонятельную функцию, очень стрессуют по этому поводу. Для нас действительно очень важно каждое чувство и особенно обоняние. Но хочу вам сказать, что в большинстве случаев, к счастью, обоняние восстанавливается. Просто это вопрос времени. У кого-то оно восстанавливается через неделю, у кого-то через три, у кого-то через месяц, а у кого-то только через год. Но в большинстве случаев обоняние приходит в норму, поэтому не стоит слишком сильно переживать на эту тему, обоняние к вам вернется. Очень важно при потере обоняния помнить о том, что вы не слышите запах газа, вы не слышите запах дыма, и вы не можете оценить, насколько свежий продукт. Поэтому не забывайте проверять маркировку продуктов, которые вы покупаете в магазине. Особенно с коротким сроком годности. Потому что вы можете не почувствовать о том, что этот продукт уже испорчен. Также, если в вашем доме установлены газовые плиты, стоит позаботиться о датчиках газа. Потому что вы можете не услышать запаха газа и это может приводить к печальным последствиям. Если в вашем жилище не установлены датчики дыма, об этом тоже следует позаботиться. Любая стрессовая ситуация приводит к тому, что слизистые оболочки начинают еще больше сохнуть. И это ухудшает потерю обоняния. Поэтому расслабьтесь уже, примите эту ситуацию и начинайте восстанавливаться. Вопросы пишите в комментариях, лечитесь правильно и будьте здоровы. Увидимся, ваш доктор Храбров.